7 часов мы выехали из гаражей. Сейчас мы находимся на саминке. 8.30. Народ едет и едет. Продолжает ехать. Я сегодня один в своей палатке. Никого нету. У меня сегодня столик, одному можно себе это позволить. Прошел час, стало совсем светло, но клево нету. Так, выловил 5, 2, 3, 4, 5, нет, 6, 6 корюшин за час. Еще время около 11, продолжаем ловить. Учетный есть сижок Пока у меня затишина, ну вообще, тишина Нога наловил. У меня палка длинная, я посмотрю. О, зачетный сик. А говорит ничего нет. В принципе инспекция Иди у тебя рыба? Не вижу Вон он ее всю о он о о он сегодня килограмм полтора В комболе. Он комболист сегодня Тебёх мало весил Вот я тебе рыбину наверное, притащу да? о -о -о. Это там, да? Нет, это комболина Комболина? Да. Вообще общем комболина? -а -а. Только что упустил вот, -то бомбалину хорошую. Ну так это, видишь, не записывал. Это не запустил, не запустил. Да, вот на дыму ну, идет сегодня комбала. Оп, что-то он хотел тут тащить перед меня, пере мне хотел. Все, было, было? Что там было? Давай. Сидя. Пусть они ошибуют. Да что ты? Вот так вот. Не буду снимать, наверное, поймает. Оп. Она там, там, у него вообще как на гитаре Там играет, там играет Или на баувайке Баувайка три струна Я хозяин всей страны Ты там не отпускай он видишь, какой Да что ты, блин, камбалка Мелкая, наверное Мелкая, да Не снимается крупная рыба Ну, ну, ну, ну А, зацепилась Но все равно, оп Есть камбалка Ладно, все, пошел к себе. Уходил, что-то поклевывал, не мог достать. Пойду разберусь. И не -бейс. ну неплохо ну не хорошо когда стало прибывать либо не хочет, что не сотрудничать. Вот. Что-то там попалось. Ну еще половить. О, вот я там тащу, тащу, тащу, тащу, тащу, тащу, тащу, тащу, тащу, тащу, ты еще, ты еще, Пьем чайку тогда, пока не ловится. Вдруг у рыбки проснется аппетит, глядя на нас, жующих. Вот. Всем приятного аппетита! Чай с лимоном и, сейчас скажу, с шиповником, с Неллинги. То в теме тут помет. Неллинга всегда со мной. Так летом мы попьем чайку на речке. Пока. Так, ну что, рыба вообще перестала клевать. И сегодня вот такой вот уловчик. Разно, разношерстный. Сишки, корюх, четыре камбалки делать. И приехали домой. Продолжение а следует...